Уважаемые трудящиеся мигранты, работодатели и граждане, являющиеся принимающей стороной, общеизвестно, что трудности экономического кризиса преодолеваются трудом и поступлением налогов в государственный бюджет. В частности, в области миграционного и трудового законодательства, регулирующего правовой статус граждан стран СНГ, а также юридических и физических лиц, использующих трудящихся мигрантов, мы хотели бы просветить и отметить об особенностях практики, тем самым предупредив случае нарушения закона. Каждый трудовой мигрант, прежде чем поехать в Российскую Федерацию или другую страну содружества независимого независимых государств, должен быть осведомлен об их законах, действующих в его отношении. Своевременно оформит личные документы в соответствии с законодательством государства, в котором имеет намерение осуществлять трудовую деятельность. Однако, как мы видим из практического опыта, не каждый трудящийся мигрант знает законодательство, регулирующая порядок пребывания и осуществления трудовой деятельности. Здесь прежде всего следует отметить, что кроме знания требований законодательства трудящийся иммигрант, как иностранный гражданин не должен забывать, что является гостем другой страны. И необходимо знать обычаи и традиции поведения, особенности культуры быта этой нации, в том числе обладать элементарными навыками общепринятого языка общения что он является представителем граждан страны-партнера России, которых благосклонно принимают, если они пребывают в субъектах Федерации на законной основе. Своим личным примером законопослушного поведения не только вы становитесь приемлемыми в глазах общества, но и уверенными перед представителями государства. И если вас проверяют, значит это нужно для безопасности общества, и вас в том числе. Безопасности, как известно, много не бывает, и документы с регистрационным учетом обязаны иметь все физические лица и даже граждане России. Разница лишь в том, что если иностранного гражданина два или более раз привлекать к административной ответственности, то помимо штрафа или повторного привлечения за неуплату штрафа, его отношение по закону применяется в дворении страны. Что обжаловать можно, если есть основания то есть ходатайство принимающей стороны, наличие близких родственников граждан Российской Федерации и наличие законных оснований пребывания этот патент с оплаченным НДФЛ, то есть налогом на доход физического лица или разрешение на временное проживание с проживанием по месту регистрации, либо что еще лучше наличие в собственности или хотя бы на правах аренды жилого помещения. По этому поводу в нашу юридическую компанию правовой аудит обращаются граждане и работодатели, привлекающие труду иностранных граждан за правовой помощью в правильном законном оформлении документов с соблюдением недоступного законодательства для некомпетентного в этих вопросах человека. Сегодня мы вкратце расскажем, как избежать типичных нарушений закона, чтобы по крайней мере обращаться к юристам в крайнем случае, или если у вас документы в порядке и есть основания для спарни запретов и ограничений. Законодательство регулирующий миграцию и труд в Российской Федерации, является весьма сложным и часто изменяющимся. С этих позиций не все, не все хорошо знают, особенно трудовые мигранты. Для этого нам хотелось бы вам разъяснить тонкости практики данного законодательства на простом русском языке, чтобы его содержание стало понятнее. Перед поездкой на родине уважаемый мигрант должен иметь заграничный паспорт, срок окончания которого составляет не менее одного года. Хотя бы на первый месяц оформления документов, целесообразным является иметь с собой достаточных денег по средним подсчетам в сумме равной 30-35 тысяч рублей в России, чтобы себя из-за отсутствия денег не ставить в трудное положение, что знакомые, друзья или соседи не могут дать долг, не досадовать, что не доложили или не помогли. Так как законодательство, регулирующее трудовую миграцию в России, является таковым, что от трудящегося мигранта, посетившего страну, Требует вклада, то есть если мигрант с собой не имеет денег, он не сможет получить патент. Это есть первичное вложение. Друг, сосед встретил, принял и временно разместил, этого достаточно, если таковы друзья или товарищи имеются. Из этих денег, как мной сказано выше, для оформления патента необходимо примерно 12 тысяч и найма жилого помещения. Продуктов на первый месяц до получения заработной платы 20 23 тысячи рублей. Во время пресечения государственной границы России лицо должно подчеркнуть в миграционной карте под надписью «Работа», то есть цель поездки, как работа, трудовая деятельность. Если во время прохождения государственной границы России выяснится, что миграционная карта заполнена неправильно, то есть место работы отмечено другое, например, гостевой визит, учеба и другое, или фамилия, имя и отчество написано неправильно, на месте необходимо вернуться и потребовать у представителей пограничной службы, чтобы вы задали другую миграционную карту. Мигрант имеет на такое право. Так как без этого со стороны миграционной службы России работать разрешено не будет. Например, если миграционная карта утеряна, в таком случае необходимо обратиться в территориальную миграционную службу с заявлением. Нельзя забывать, что за несоблюдение правил пребывания, то есть правил миграционного учета, мигрант привлекается к административной ответственности. В федеральных центрах, регионах или субъектах Федерации, наподобие городов Москва, Санкт-Петербург, Московской области, Ленинградской области, за совершение административного правонарушения иностранных гражданин, кроме штрафа в обязательном порядке, предусмотрено дополнительное наказание в виде выдворения за пределы Российской Федерации путем контролируемого самостоятельного выезда. Если административное правонарушение будет совершено повторно, Судом назначается депортация, то есть лишение свободы содержанием в специальном приемнике на срок до двух лет с принудительной высылкой. В других регионах Федерации наказание. Штраф с назначением дополнительного наказания в виде выдворения или без назначения выдворения. То есть дополнительное наказание является обязательным только при его применении в федеральных центрах. Садям выезда на территорию Российской Федерации в срок предусмотрен законом для всех иностранных граждан по месту их временного проживания или пребывания. 7 рабочих дней. Трудящийся мигрант должен быть поставлен на миграционный учет. Это действие производится принимающей стороной. В первую очередь, это гражданин России, юридическое лицо, организация или иностранный гражданин, имеющий свидетельство о праве собственности как собственности жилого помещения, могут поставить трудящегося мигранта на миграционный учет. В случае несвоевременной постановки на учет, Иностранный гражданин за уклонение от постановки на миграционный учет привлекается к административной ответственности с назначением штрафа на сумму от 2 до 5 тысяч рублей, с выдворением или без него в регионах Федерации со стороны миграционной службы полиции или суда. Кроме этого, в период до 30 дней со дня въезда в Россию трудящийся мигрант должен сдать свои документы на получение патента. Например, в регионе города Москвы в многофункциональный миграционный центр, находящийся в деревне Сахарова, этот центр работает с 8 до 20.00 без выходных и праздничных дней. Если для этого оказалось недостаточно времени, мигранты пересекают грозницу с Украиной или Казахстаном для получения новой миграционной карты и получения возможности еще 30 дней срока для оформления патента. Однако не следует забывать, что действует правило 90 на 180 дней, когда без патента или другого документа, предусмотренного федеральным законом о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации. Иностранный гражданин не может пребывать в России в общей сложности или суммарно не более 90 календарных дней, каждый период 180 дней. Если 90 дней прошло, истекает, а патент или, например, разрешение на временное проживание не получено, иностранный гражданин обязан выбыть за пределы Российской Федерации сроком не менее чем 90 дней. В случае нарушения срока 30 дней для сдачи документов на патент трудящийся мигрант привлекается к административной ответственности с назначением штрафа в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Это, так сказать, вступительная часть. Продолжение следует. В следующий раз мы расскажем вам о порядке оформления патента и особенностях осуществления трудовой деятельности и продления регистрации.